Это только у нас в стране, в сотни метров от памятника Ленину, может стоять церковь. Всем доброго времени суток, катаны! С вами Ази, и я продолжаю рассказывать о своем суровом прошлом. Почти у всех есть такая деревня с детства, в которую они ездили на каждых каникулах. Ну или даже удавалось съездить туда почти на каждых выходных. У меня, естественно, тоже была такая деревушка. Точнее, это маленький городок, в который я почти каждые выходные ездил к бабушке. Но моя бабушка жила в частном секторе, поэтому для моего детства за Заозерный это практически деревушка. Городок этот находится на востоке от Красноярска в направлении Канску. И не был я здесь аж с 1993 года. И только буквально совсем недавно, в октябре 2017 мне удалось побывать в этом городке снова. То есть представьте себе, когда я уезжал оттуда в последний раз, из всех динамиков, всех магнитофонов звучало бухгалтер, милый мой бухгалтер. А когда я вернулся сюда, уже звучало Между нами пусть теперь нас никто не найдет как я уже говорил, мы ездили в Заозерку с мамой почти каждые выходные. Иногда нас возил туда мой дядя на своей машине, до сих пор помню, что это была Волга ГАЗ-24. Но чаще мы с мамой ездили туда на электричке. Сейчас путешествие на электричках и на поездах для меня это долгая и нудная поездка. Но тогда в детстве я просто обожал поезда. Тем более, что бабушкин дом стоял буквально в нескольких метрах от железнодорожной линии и железнодорожного переезда. И я каждый раз, едва заслышав гудок, с горящими глазами бегал посмотреть эти громадные поезда, груженные углем. Бабушкин дом и двор представлял собой ну, типичный деревенский дом обычной сельской семьи. У нас было свое хозяйство, куры, свиньи, гуси, были кошки и собаки. Очень часто в нашу избушку заходили курицы, и я помню, как они гуляли там буквально стройными рядами. Это было интересно наблюдать в детстве. Вспоминается один случай, как я сорвал какую-то ягоду, которая росла у бабушки. Кажется, она называлась кислица или как-то так. И потом пытался скормить ее всей живности, которая только там обитала. Сначала я попытался всунуть эту ягоду в пасть курицы, и эта курица довольно-таки больно клеванула мой палец. Потом я попытался вложить эту ягоду в пасть свинье, и эта свинья буквально чуть не откусила мою руку. В общем, я так развлекался, пока мама не поймала меня и не отругала. Воспоминаний с тех времен осталось, конечно, мало. Одно из тех воспоминаний – это свадьба моего двоюродного брата. Это была типичная сельская свадьба, огромные накрытые столы. Помню, мы в часть праздника катались на машине по всей заозерке. Ну и, в общем-то, все было достаточно интересно. После этой свадьбы я, кстати говоря, очень долго не бывал ни на каких свадьбах вообще. И меня практически не приглашали на подобные праздники. Помимо нас с мамой, к бабушке также часто приезжал мой троюродный брат, который младше меня на два года. И вот мне вспоминается ситуация, которая как-то возникла вокруг пистолета. Мы очень долго с братом не могли поделить этот пистолет. В итоге Витек, так зовут моего брата, схитрил и умудрился где-то спрятать этот пистолет. Так что после того, как он уедет вместе с родителями, я бы его не нашел. Но, к счастью, мне помогла бабушка, которая знала все секреты, куда кто где прятал, и она без труда нашла этот пистолет и дала мне поиграться с ним. Хотя, может быть, это был не пистолет вовсе, а автомобиль. Не помню. Потом бабушка тяжело заболела, и в начале 93 -го года мы увезли ее из этого Заозерного в Красноярск. С тех пор не видел этот городок аж 24 года. Ну, а бабушки не стало где-то летом 93-го. В 2К17 вернулся в Заозерку я чисто случайно. И попал я сюда благодаря своей первой машине «девятке». Получилась весьма интересная и пикантная история, о которой я, наверное, расскажу отдельно, когда буду рассказывать про все свои автомобили. В общем, если вкратце, мне нужно было встретиться с новым хозяином девятки, чтобы подписать кое-какие документы. И так получилось, что он живет как раз в этой Заозерке. В общем-то, я планировал однажды съездить в Заозерный специально, но вот так вышло, что совершенно случайно попал сюда в 2017 году. И, как мне кажется, городок этот, ну, практически не изменился. Да, конечно, посносили какие-то здания, которые там были, и, может быть, понастроили каких-то новых магазинов и торговых центров, но в целом архитектурный стиль, расположение зданий, география улиц остались прежними. Мы даже нашли тот самый бабушкин дом, в котором когда-то я проводил свое детство. Тот же самый дворик, где я копался в песочнице со своим троюродным братом. В общем, это были весьма ностальгические воспоминания. Вообще, попадая в Заозерный или в любой другой маленький городок, не являющийся административным центром, такое ощущение, что ты возвращаешься в 90-е. Ну, во-первых, контингент там почти тот же самый, что из с 90-х. Особенно это чувствуется, когда ты сидишь в каких-нибудь придорожных заведениях. Ну, разве что музыка в этих заведениях играет уже совсем другая. Ну и помимо контингента, о 90-х, конечно, напоминает и стиль построек, не изменившийся еще, наверное, с советского периода. Это только у нас в стране, в сотни метров от памятника Ленину, может стоять церковь. Все-таки у нас в России растут и развиваются только крупные города, а, к сожалению, глубинка она потихоньку вымирает. Поэтому и ощущение, когда ты гуляешь по таким городочкам, ну практически как будто ты попал на какую-то постапокалиптическую пустошь. Сейчас в моем, наверное, уже не молодом возрасте этот городок показался мне серым, пустым и скучным.